Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». И сегодня очередное необычное видео. На 46-м километре э, трассы Одесса-Рени э, на Днестре проводится турнир трех сезонов. Три сезона – это весна, лето, осень. Так он называется. Э, этот турнир он международный. Тут приехали из Молдавии, из Украины спортсмены. Вот. Ловля на Фидер и поплавок. То есть, в принципе, можно узнать в конечном счете сегодня от спортсменов, что эффективнее, фидерное удилище или поплавочное. Сейчас я являюсь президентом Одесской Федерации Рыболовного Спорта. Так. Начинал я с того, что тоже вот любителем очень сильно хотел попасть на турниры какие-то. Ну вот попал, потом стал руководителем поплавочного направления в Одесской области Федерации. Сейчас вот уже являюсь президентом Федерации Одесской области. Это Кубок Трех Сезонов. Он проходит в три этапа. Первый этап – весна, второй этап – лето, третий этап – осень. И награждение всех участников по результату трех, третьего этапа. Ну, всех трех этапов осенью. Кубок проходит уже третий год в этом году. В этом году у нас уже есть спортсмены с Молдовы, 4 человека приехало. Ну, на, на, кубок растет, все больше людей приезжает на него участвовать. Это будет и фидер, и поплавок, это не будет между ними соревнование. Они будут одновременно участвовать. Можно будет спортсмену ловить либо поплавком, либо фидером и менять во время тура удилища. Это в Англии проводится давно, называется матч-фишинг. Англичане это очень давно практикуют. То есть либо одним удилищем? Да, либо ловить одним удилищем, но ну, либо по плавком, либо, либо фидером. Смотреть по рыбе. Если рыба совсем близко, то можно взять по и ловить по плавком, убрать. Рыба ушла, взять фидер, ловить дальше на дальней дистанции по фидерам. Но все равно, можно ли определить на этом турнире, что эффективнее? Можно. В прошлом году было определено и турнир был выигран по плавкам. Человек ловил все три тура по плавкам, здесь на 46 на реке. Были уловы в прошлом году 13-13,5 килограмм за 5 часов по плавкам, выловы. Это была плотва, это был подлещик тут секретов нет, есть один секрет приехать и участвовать, не бойтесь, едьте спортсмены они не кусаются наоборот, у нас есть человек, он сегодня будет опять, он в прошлом году попал первый раз, и он приехал когда на соревнования, он считал себя, что вот он среди своих, в своей компании, он самый лучший рыбак был, он ловил больше всех всегда и везде очень хорошо, но когда попал сюда и вот он понял, что он вообще ловить не умеет практически, по сравнению с тем, как ловят спортсмены в каком темпе, и к концу третьего этапа, вот уже к осенью у него уже как-то, ну, он уже более лучше ловил, у него больше было уловов, и он весь год ждал, когда будет опять три сезона, чтобы приехать участвовать и не пропустить его. Владимир, еще два вопроса, вот таких, чисто потребительских, с точки зрения любителя. Скажите, пожалуйста, вот как, по вашему мнению, вот весной, какой вкус, цвет и запах прикормки лучше всего работает Более не такой, не сильно ярко выраженный... Слабоватый и тю, прикормка должна быть, во-первых, темная, потому что вода сейчас прозрачная, она еще э, нету бактерий этих, нету травы отмерзшей, которая уже мутит воду. Вода прозрачная. Рыба боится ярких пятен сейчас, она не будет выходить. Надо прикормку темную, чтобы она с дном была и не в то же время было побольше земли для того, чтобы прикормка не была насыщенная. Рыба мало питается, вода холодная, рыба еще мало активная. Ей надо мало прикормки, но в то же время должна земля напитывать запах. Земля дает запах, и рыба на запах приходит. И в то же время она копается, но насытиться не может. Понятно, но все-таки какой вкус и цвет? Вот здесь сказать, какой вкус и цвет сейчас очень сложно. Прикормок такой огромный выбор, и они все работают. У кого-то, ну, может она лучше сейчас работать, через час солнце поднимется, она может стать хуже работать, другая запах. И все будет. же, вот на ваш выбор. Ну, сейчас по плотве это кориандр. Ну, сейчас цель, главная рыба, это плотва, это кориандр. Это Понятно. вот специи, кориандр. А это карася? Вот... Карася сейчас поймать здесь, на реке, очень сложно, но можно. Но это чеснок, чеснок, Чеснок, мотыль, запах мотыля, червь. Ну, вот. Понятно. И второй вопрос. Скажите, вот, интересует по длине поводка. Вот, как определить правильно mm. длину поводка? Смотрите, если поводок, если вы при подсечке рыба сход одна, ну, если один сход это не страшно, если на каждой подсечке из 10 подсечек 8 сходов, это значит короткий поводок если при подсечке крючок сильно глубоко, на каждой подсечке очень глубоко крючок, значит это длинный поводок это вот, ну, вот таким путем определяется, либо поклевка есть подсечка Рыбы нету. Поклевка есть, подсечка рыбы нету. Значит, короткий поводок. Рыба не успевает взять. Она уже удилище показывает либо квертип, показывает, либо поплавок, что рыба пришла на точку. Она стала, она взяла, но она еще не успевает захватить, захватить а поклевка уже передана. И вырывается сорта. Надо чуть-чуть дни поводок, там буквально на 5 сантиметров. Огромное спасибо большое. За что. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, кто вы? Я Лаур Дмитрий из Молдовы. Так. Чемпион Молдавии? Ну, как чемпион? Брал пару раз. Так, Медали, да, кубки. И в прошлом году был это самое, в борьбе. Взял а. первое место. Две единицы. По карасю там ловили 5 часов в тур. Там, по 12-13 килограмм. Понятно. Сегодня решили победить местных? Спортсменов, да, да? Ну, есть пара спортсменов, которые участвовали в прошлом году. Да, вот и Щерба, там, Грищенко, и, и, и думали, чтобы сегодня опять приехать сюда, половить. Так, и чем вы собираетесь в этот раз их побеждать? Ну, как, мы. Будет сложно, не были на тренировке как-то uh -huh. так. В прошлом году, если мы были на тренировке, знали, а сейчас не знаем, как это самое, но ну, постараемся. Да. Какие у вас будут секреты? Расскажите хоть пару секретов. Э, как, секреты нет. Как обычно, темп держать и работать, работать, и это самое... Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какая прикормка вот, э, самая эффективная сейчас на дистри? он такой не сладкий не сладкий да, то есть да. специи какие-то да да да специи да но не сладкий не сладкий да? да, да. угу. понятно и еще один маленький вопрос скажите пожалуйста какая у вот длина поводка будет эффективна как вы думаете здесь вот, да Ну и, опять же не знаю, не были на, на тренировке но я думаю 70 80 но уже по по ловле уже будем смотреть там менять и длиннее и короче друзья вы помните да это мандрик сергей это Симинишин Дима, Дмитрий, да? Вот Сергей тоже участвует в этом мероприятии и уже готовит свою прикормку. Сергей, расскажи про свою прикормку. Чем ты будешь сегодня удивлять рыбу? У меня сегодня две прикормки. Ну, расскажи о прикормке, которую сегодня ты будешь использовать. У меня сегодня два состава. Так. Один более активный. Темный? Да, на плотву. Так. А второй с расчетом на карася. Нет. Второй у меня с расчетом на карася. Будем пробовать две дистанции, две разные тактики и во время тура проверять что будет более выгодно. А ловить будешь на фидер или на поплавок? Буду пробовать и то, и то. Плотву намерен ловить на поплавок, а карася буду пробовать искать на фидер. Как-то так. Понятно. Посмотрим. А по запаху? Можно? Запах такой довольно нейтральный. М да. Вода холодная. Ну, какие-то какие специи, да, я так понимаю? Ну, здесь более специи на плотву, на карася, более что-то такое, даже не, сам не могу понять. Такой букет обширный. Жирный букет? Да. Лаур, Дмитрий. Первый. Mm. Нет, нет, стой, стой, стой, стой, стой. 23 23 да номера. 23 участника. Да что ты к этим номерам притягиваешься? Так, чуть, вот наш номера. практический чемпион. Четыре. Стой. Ого, чтобы... какой? Кто это Первый. Мы... Да, а какой? Маслеев Константин. Это какой? Как... Я сейчас напишу. Сегтора. Сейчас ты расскажи. 19. Добрый день. Доброе утро. Ну расскажите, кто вы и как вы собираетесь сегодня побеждать? Виталий Бабич. В соревнованиях участвую не так давно, так. второй год вот в Кубке трех сезонов, в общем-то, скажем так, но ну, уже есть, скажем так, определенный опыт, который перенимаю друзей спортсменов, вот, есть чему учиться, потому что общего с аматорской рыбалкой, в общем-то, ничего нет. Там есть какие-то достижения, здесь еще очень-очень, скажем так, всего мало, но, и тем не менее, сегодня уже с опытом прошлого года попытаюсь все-таки уже что-то как-то предъявить своим оппонентам, вот. Ну, э, надеюсь все-таки, что э, будет равная честная борьба, и в ней победит сильнейший. Константин, да. вот у вас осталось фактически самое правое место, да? Да. И Скажите, это преимущество или недостаток? Ну, вообще преимущество, но с учетом, что я собираюсь ловить на поплавок, для меня это недостаток. Потому что мне бы было лучше, чтобы у меня с двух сторон не было, ну, как минимум с одной стороны, не было соперника. Чтобы я был с краю маленького помоста. А получилось, что я на большом помосте между двумя спортсменами поплавок, ну, ему все-таки нужно больше места, больше сектора для того, чтобы ловить проводку. Поэтому для меня это больше минус, это не сильно удачно. Не, а то, что у вас ваше место самое, практически самое правое по отношению, по течению реки? На самом деле сейчас это не имеет никакого смысла, потому что большая плотность рани, поэтому везде будет рыба. Ага. То есть, когда ловить лещатом какого-то... И край как бы может сыграть, или карася того же. А на такой рыбе, когда ее много, она активна, это вряд ли Понятно. Вячеслав, расскажите, на что сегодня будете ловить? На корм какой? Да, на какой корм? Латвийный, черный. То есть плотву больше преимущества, да, не карася. Да, тоже самое. Потому что в прошлый раз, раз вы карася на -на наторбили. Замешался еще тоже, Да, пожар. взяли, так да? Как обычно, да. да. Ага. Всякий пожарный замешал. Но, скорее всего, здесь этот номер не пройдет. Тут рельеф другой ага. и темп другой будет, так ага. что вряд ли. Понятно. А из насадки что? Вот. Мотыль. Тут, вот, вся насадка. Мотыльчик. А, а, а, а, а мотыль тоже, да? Вот а мотыль? Есть, да. Вот есть. А, покажи. Ого. Ну, это прикормочный. Это кормовой, да? Есть Мелкий. насадочный. Ого. Вот. Тут насадочный, да? Или уже забрали. А, а да, насадочный лес. Достаточно no, no. чуть-чуть, одна порция осталась. через две минуты будет дан закормочный старт и спортсмены начнут прикалывать свои точки лова глубина лова сегодня сегодня где-то будет порядка 3 метра 3 метра да, да 3 метра 3 но это на дистанции 7 метров а уилища... удилища 7 метров ага, ага. А так будет. какую рыбу по нему сегодня ловить плотва плотва одна плотва Уклейка будет еще попадаться Карасик. Карась может подойдет. Но карась сейчас чуть-чуть на глубине. Карась может и подойдет, но это.. Ну, вы сегодня планируете на поплавок ловить, да? Да, поплавок, но вот и заряжен этот самый лайт. Фидер лайт. Ага. Чтобы если тут будет плачевно, перейдем чуть-чуть дальше. У -у -у. Вот, а так будет. Два парыша? Да, да. виталий добрый день добрый день александр я ты понял что вы сегодня в качестве судьи соревнования Да, пригласили от федерации поучаствовать в нашем фидерном чемпионате областном поэтому невозможно было отказаться тем более получить такой скажем так Опыт подсмотреть за спортсменами, по секрету вам скажу, возможно Александр вам некоторые секреты тоже покажет. свободной рыбалки время мы с моими товарищами немножко уделяем социальным сетям, пропаганда спортивного вида ловли, поймал отпусти в разных видах рыбалки и хищник, карпфишинг. Одним из одной из площадок, где мы Общаемся на эту тематику. Я является Viber Group рыбалка в Одессе и области. В принципе, многие о ней уже слышали, многие состоят. Приглашаем всех. Здесь вы найдете информацию о актуальных местах, где идет та или иная рыба. Получите, зададите вопрос, получите исчерпывающие ответы. В любом случае, даже договориться о.. Поехать, договориться о конкретном времени, там, разделить расходы на рыбалку. Все это, как бы, площадка э, очень удобная. И, соответственно, для тех же самых YouTube-блогеров, вам, Александр, вы знаете, вы приглашены. Используете площадку для того, чтобы те же свои видео оперативно довести, что вот они готовы. Пожалуйста, смотрите и черпать подписчиков. Поэтому в любом случае, э, все мы взаимодействуем, все взаимовыгодное сотрудничество приглашаемся друзья ссылка на группу в будет обязательно под этим видео так что если кому надо заходите в описание к видео все друзья начался турнир все забросили свои снасти и начинают вытаскивать рыбу так кто же первый Как любителям сейчас, в данный момент, когда уже запрет действует, как можно ловить и где можно ловить? Расскажите об этом. Запрет можно ловить в местах, отведенных для любительской ловли. Это, ну, узнать можно об этом на сайте Держ-Рыб Держ охраны Одесской области. Ну, я могу сказать, здесь, по данному водоему, по Днестру, место любительской ловли отведено от моста в маяках, до впадения реки Турунчук в Днестр, так называемые стрелки, разрешено ловить один крючок, одна снасть, либо донная фидер, либо поплавочная. Это вполне, ну и естественно соблюдать размер, размер рыбы, не брать маломер, плотву, леща и карася, также соблюдать нормы вылова, не более трех килограмм. И, пожалуйста, приезжайте, ловите, вам никто не будет трогать. приехали за Сергеем, да? <смех> <смех> ну, вот так вот. Скажу, не у каждого есть такая девушка, которая приехала поболеть. Вы одна единственная среди всех спортсменов. Вы жена? Нет? нет. Еще нет? нет? Ну скоро будет. не переживайте. <смех> не После этого видео он уже обязан на вас жениться. Потому что не каждая девушка может себе позволить в воскресенье, или в субботу провести на рыбалке со своим. Возлюбленная. Ничего, ничего, что здесь такого. Ну, вы хоть еще одну видите, хотя бы еще одну. Нет. Ну вот, что, друзья, остается 5 минут до окончания состязания. Сейчас будет дан сигнал предупреждения за пять минут, чтобы рыбаки знали, что осталось у них 5 минут. Остается меньше минуты до окончания состязания Вон. Рыбаки влавливают по крайней После гудка рыбу выпустить Первый у нас Лаур Дмитрий Смотрим, что у него. У нас серебро какое-то. 440. 40. Так, автограф. 7440. 7440. Макса Торов. 5. Да. Так, третий у нас Андрей. 7890. Вау, Андрюха. Красик. Пока. Четвертый у нас Виктор Даниленко. Смотрим, что у него. 70. 7 килограмм 60 грамм. Следующий у нас за эту дату Моисей. Тоже спасаем в Молдавии. Смотрим, что у него. 3 830. 3 830. 830. О, Димон нашел варианты карасялов. 5... Тристо Двести восемь Пять, двести восемь Семь, шестьсот тридцать Семь, Задорожный этап Четыре, ноль сорок Можно? Да. О, пошел вверх, пошел вверх Держи, давай голову ну типа шум нету. 1237! Аллилуйя! И кто говорил, что он не чемпион, а? Чемпион? Красавчик! Красавчик! Смотрите! 9.060 килограмм 62 хороший хороший хороший хороший хороший хороший хороший хороший хороший хороший хороший хороший хороший Второе место. хороший хороший хороший хороший хороший Мельный контон. Мельный контон, да, да, да, давай, давай, давай. Это, да. припей, не... это второй верх будет. Или чтобы... будет ну, первый. Ну пока не будет... Как По ты Второй. Второй. 11. 280. нет. 11 310 11 310 6 490 маленький припод да? да да так смотри маленький. еще красавчик молодец думал... растешь так интрига накаляется да? до предела Давай. внимание один из фаворитов состязания смотри, я просто устал. устал. пускай. едай дай голову дай. Садок растягиваем. Растянули садок. Садок растянули, посмотрели рыбу. Нету, нету. О боже. Итак, господа. себе. 600. 12600 Так, следующий у нас Стельников Сергей Смотрим, что у него 7540 540. 7540 да. Там 8, речь, 8. там карасище Красище 4540 Здесь у нас Чебатрёв, дмитрий рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба Следующий у нас молдавский спортсмен порывал Владимир, да? Владимир? Да, он чемпион. Сейчас да, посмотрим. Да, да, да. Э -э -э -э. Не наша рыбалка, предупреждаю. А, не наша рыбалка? Опять не наша. Не наша. Снова не наша рыбалка. У меня тогда будет наш. Не наш. Не. Неоднократный участник чемпионата мира. Да. Да. да. Нет, хорошо, смотри. Да нет, не что Кукурузом ждет. С, с кукурузкой. У 8. Ах, лысый чуть-чуть. 8600. 8630. Друзья, следующий у нас Мослиев Константин. 9-0-0 Ровно 9 килограмм Костя, поставил свой Отличный результат Ахтограф Обошел всех восьмершников Своей девяткой 540 6 540. Казатин, расскажите, как вы думаете? Вы первый сегодня? Я не знаю. Не знаете, но Честно. предполагаете, что? Ну я не уверен. Не Серьезно, не уверен. да. Были проблемы. Точно Все было Точно четвертый. Все было непросто. Ну, посмотрим. Сейчас весит. Будет видно. Белоус. 7,680. Белоуз Алексей 7680. Вишневский, Ростислав. 5 килограмм 10 грамм. Итак, главная интрига сезона. слишком большие надежды на меня Предводитель Fresh дрима Организатор обладатель, нашего. Двукратный обладатель Кубка трех сезонов. Подряд? Да. О -о -о -о. Два года поднимания. Давай. Десять шестьсот пятьдесят. 10.650. Только первый этап, все нормально. Чья, твоя? Не, не моя, это... Четвертый. Да, ну, как я говорил, четвертый. Я же сказал, точно четвертый. Семь, да? пятьсот. Дайте я Семь, пятьсот. Да. Сессия прошла не гладко, но, в принципе, нормально. Мне удалось занять четвертое место с весом 10 килограмм 640 грамм. Ловил на поплавок, на маховую удочку, на 6 шестиметровую. Проблема была очень большая в реализации рыбы. Плюс рыба не стояла плотно, то есть она была какая-то проходящая, задерживалась лишь ненадолго. То есть были провалы большие. Поэтому такой результат. Но в целом я, конечно, недоволен, но и не особо расстроен, потому что 4 балла это не так много. Есть второй день и еще есть как минимум 2 сезона, по итогу которых выигрывается главный кубок. Понятно. По тактике ловли расскажите. По вы не переходили на фидер или переходили на фидер? Я не переходил на фидер, потому что я ориентировался по оппонентам. В этом не было смысла. То есть фидеристы, которые ловили ту же плотву, тарань, ловили меньше. Ловить рыбу типа карася или леща было нецелесообразно, потому что он еще не клюет в нужных количествах. То есть, поэтому так, тактика правильная была, это ловить маховой удочкой, и это можно увидеть по результатам. Первое, второе, третье и четвертое, как минимум, места заняты ну, по ловле на поплавок, на маховой Да, абсолютно правильно. Поэтому с тактикой все было правильно, а вот с исполнением не совсем. Но ну, может Расскажите быть. Расскажите про прикормку, которую вы использовали сегодня. Ловил на фишдрим. Ловил на фишдрим, река и Black один состав и глина. Второй состав был карп-карась iq и карп-линь сазан, если не ошибаюсь, двухкилограммовый в зиповских пакетах. Тактика была простая, сделать корм инертный для того, чтобы избежать большого количества скопления уклейки Добавить в корм зерловые составляющие, то есть это кукуруза, конопля вареная. Сделать плотные шары. Часть сделать особо плотные, часть немножко рыхловатый. Закормить. Кормила шаров, наверное, 7, ну, 7 апельсинов, грубо говоря. То есть это был стартовый закорм. После этого я увидел, что уклейка все-таки беспокоит, не дает... Постоянный закорм, точечный, не, не все равно не позволяет плотве по ее вытеснить. То есть она все равно преобладает. Поэтому приходилось бегать от кормового пятна, то влево-направо, то, то ловить в нем. Плюс немного неудачно сел на помосте. Слева соперник ловил активным кормом, немного не рассчитал. И его шары, в принципе, всплывали, плыли ко мне в сектор и рассыпали прикормку. Поэтому в этом тоже была доля заслуги по уклейке. Вот такая вот история. Ну что ж, закончился у нас первый этап Кубка трех сезонов весна. Ожидалось больше, как бы, будут больше уловы, но опять поплавок показал себя. Поплавок взял первое место на первом туре пока Остальной средний вес рыбы 7500, ну, до 8 килограмм. В основном преобладает плотва, плотва еще не... Не с икрой, плотва еще чистая, она ничего не, не пошла на нерез. Средний вес плотвы порядка 50-70 грамм, но были особи и за 200. Карася очень мало, буквально пару человек только принимала. И лечь, да? Были пару подлещиков, но это не речь это подлещик. Были пару штук, но это так, это не показатель. Друзья, такие результаты первого тура турнира трех сезонов. На этом я видео заканчиваю, вторая часть будет завтра. Поэтому смотрите и болейте за наших спортсменов. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Субер Клево. Всем удачи, всего хорошего, пока.